Уважаемый господин председатель, уважаемые дамы и господа, рад возможности выступить на столь представительном форуме и прежде всего хочу выразить признательность его организаторам, Российскому союзу промышленников и предпринимателей и Федерации экономических организаций Японии. Эта встреча не только интересна и полезна, диалог, который нам предстоит провести, несомненно, добавит открытости и доверия между бизнес-сообществами наших стран. Позволит обменяться мнениями и информацией о деловом сотрудничестве между Россией и Японией. В последние годы двустороннее взаимодействие развивается по нарастающей и неплохими темпами. Назвал бы этот период наиболее благоприятным в истории отношений между нашими странами. И деловое сотрудничество имеет здесь особое значение. Речь идет не только о прямых коммерческих выгодах. Уверен, выстраивание устойчивых, прагматических, долгосрочных экономических связей подкрепляется усилиями политиков по формированию созидательного партнерства. Деловое сотрудничество России и Японии это один из серьезных ресурсов успешного развития Азиатско-Тихоокеанского региона. Региона, который год от года наращивает свою экономическую мощь и становится по факту самым динамичным регионом планеты. Полагаю, что в интересах стран АТР сохранить это лидерство и сделать все возможное, чтобы этот регион развивался в условиях стабильности и безопасности. Именно эти стратегические цели были подтверждены на недавно завершившемся на днях саммите АТС в Кусане. Уважаемые дамы и господа, со времени моего последнего визита в Токио в сентябре 2000 года в России произошло много позитивных перемен, в том числе и в экономике. Отмечу, что за последние семь лет в нашей стране сохраняются высокие темпы и высокая динамика экономического роста. В среднем это около 7% ежегодно. Темпы инфляции последовательно снижаются. Она еще высока у нас. Но если посмотреть на то, с чего мы начинали, то будет очевидно и понятно, что тренд снижения инфляции сохраняется. С опережением графика погашаются Внешние долги, внешняя задолженность перед Парижским клубом, полностью возвращен долг России МВФ. Совершенствуется налоговая система. В целом снижается налоговая нагрузка на экономику. Отмечу только по одному налогу или по двум. С этого года с 35,6% до 26% сразу же в один удар сокращен единый социальный налог. А налог на доходы физических лиц, как вы знаете, вы знаете об этом наверняка, составляет всего 13%. Это самый низкий подоходный налог в мире. Все это позитивные составляющие инвестиционного климата. И его улучшение – это наша постоянная задача. И мы уже добились серьезных успехов. Достаточно сказать, что инвестиционный рейтинг Присвоен России всеми тремя ведущими международными рейтинговыми агентствами. Дополнительный импульс экономики придает реализации новых законов в сфере валютного и таможенного регулирования. Особо подчеркну, они полностью соответствуют нормам Всемирной торговой организации и международным стандартам. Более прозрачными становятся условия доступа, в том числе, иностранных инвесторов к российским и предприятиям, и недрам, набирают Темп – целевые программы развития Дальнего Востока, которому традиционно обращен интерес японских наших партнеров. Там по, моему, там, по моему поручению, побывала недавно группа министров правительства Российской Федерации, имею в виду на Дальнем Востоке. По итогам их поездки разрабатываются дополнительные меры по поддержке этого региона и его ускоренному развитию. Россия все более успешно интегрируется в глобальную экономику. Одновременно увеличивается приток в Россию в прямых иностранных инвестициях. В 2004 году они выросли более чем на треть, составили 10 миллиардов долларов. Мы ожидаем, что этот показатель по итогам 2005 года будет значительно превышен. Укрепляется финансовая и банковская система. Повышается капитализация рынка корпоративных ценных бумаг. В этом году она достигла рекордного уровня. Подчеркну, что российский фондовый рынок международные эксперты относят к числу самых перспективных и быстро развивающихся в мире. Приоритетные значения мы придаем развитию кооперации в рамках многосторонних экономических организаций. В этой связи хотел бы отметить успешное завершение российско-японских переговоров о присоединении нашей страны к Всемирной торговой организации. Абсолютно уверен, что вступление России в Россию это влиятельное объединение позволит укрепить и наши деловые связи с Японией, сделает их более стабильными и более прогнозируемыми. Ваша страна – один из важных торговых партнеров России, и отрадно, что за последние годы наши страны серьезно продвинулись в развитии делового сотрудничества. Большую роль в этом сыграла реализация российско-японского плана действия, который был принят в 2003 году. Прежде всего, отмечу существенный рост взаимной торговли. В 2004 году, впервые за последние десятилетия, ее объем составил чуть больше 7,5 миллиардов долларов. А в этом году, думаю, мы превысим планку 10 миллиардов. Не ахти что, кстати сказать, для таких стран, как Россия и Япония. Но динамика неплохая. Настоящим прорывом в промышленной кооперации стало начало строительства сборочного предприятия корпорации Toyota под Санкт-Петербургом. Серьезные решения готовятся в банковском секторе. Имею в виду планы подписания договоров Внешторгбанка с банком Токио Митсубиси, Японского банка, международного сотрудничества с Внешторгбанком и Росэксимбанка, с Росэксимбанком, а также со Сбербанком. В то же время. В российском экспорте в Японию по-прежнему высока доля сырья и продукции низкой переработки. Не так успешно, как нам хотелось бы продвигается сотрудничество в инвестиционной сфере. Хотя прямые японские инвестиции в последние годы увеличиваются, их удельный вес в объеме накопленных инвестиций не превышает всего лишь 1%. Очевидно, что такое положение дел не соответствует значительным экономическим возможностям как Японии, так и Российской Федерации. Японские промышленники по сравнению с другими нашими зарубежными партнерами делают пока лишь достаточно робкие шаги по размещению в России своих производств, особенно высокотехнологичных. В этой связи хочу отметить, что с января 2006 года начинает действовать закон об особых экономических зонах. Они создаются с целью приоритетного развития именно в высокотехнологичных сферах. И как мы рассчитываем, дадут дополнительный повод японским производителям электроники, информационных ресурсов, обратить внимание на новые возможности работы на российском рынке. Россия готова к наращиванию партнерства в такой приоритетной сфере, как топливно-энергетический комплекс. Мы заинтересованы в более активном подключении японских предпринимателей к программам освоения природных богатств Сибири и Дальнего Востока. Большие перспективы открывает строительство нефтепровода «Восточная Сибирь» Тихий океан. Мы планируем вывести его на Тихоокеанское побережье для последующей транспортировки энергоносителей в страны АТР, в том числе, разумеется, и в Японию. Уверен, что реализация этого проекта серьезно будет укреплять энергетическую инфраструктуру всего региона, даст национальным экономикам новые конкурентные преимущества. Есть и другие многообещающие предложения в области энергетики. Среди них инвестиционные проекты по освоению и, Эльгинского и Денисовского месторождений каменного угля в Якутии. Рассчитывая на появление новых инициатив в нефтяной и газовой сфере, в электроэнергетике, в энергосбережении, в сфере возобновляемых источников энергии. Россия также готова расширять сотрудничество в реализации Киотского протокола. Сейчас завершается подготовка необходимой для этого нормативно-правовой базы в России. И мы рассчитываем, что наши предприниматели найдут здесь немало точек приложения своих сил и усилий, как с российской, так и с японской стороны. Важная тема – совершенствование транспортной сети Дальнего Востока и ее активное включение в международные маршруты. По сути, речь идет о формировании интегрированной транспортной системы ВТР, развитии комбинированных перевозок, упрощении пересечения границ. Особое значение здесь имеет потенциал Транссибирской железнодорожной магистрали, одного из самых коротких путей из Азии в Европу. Немало неиспользованных резервов есть и в других областях. В их числе телекоммуникации, освоение космоса, атомная энергетика, модернизация городского хозяйства, строительство и, конечно, туризм. И я хочу подчеркнуть, что мы будем оказывать всем перспективным проектам необходимую поддержку и на правительственном уровне. Позитивная динамика отмечается и в межрегиональном сотрудничестве. В орбиту хозяйственных связей Японии наряду с дальневосточными территориями успешно втягиваются в частности регионы Урала и Приволжского федерального округа, Республика Якутия, Москва, Санкт-Петербург. В этом году в рамках проходившей в Нагое Всемирной выставки Экспо-2005 был проведен ряд презентаций с участием представителей Омской, Томской, это сибирские регионы и ряда других областей Российской Федерации. Безусловно, расширение географии и хозяйственных связей еще больше будет укреплять сотрудничество наших стран. Уважаемые дамы и господа, в ходе форума вам предстоит обсудить общие тенденции и конкретные направления сотрудничества, а возможно, и наметить контуры наших новых совместных проектов. Сегодня. Важно эффективнее использовать уже наработанный капитал деловых связей, а также искать новые перспективные формы взаимодействия. Очень рассчитываю, что наши конструктивные предложения, как с японской, так и с российской стороны, помогут в достижении этих стратегических целей. И хочу пожелать вам всем приятного общения и результативной работы. Благодарю вас за внимание. Спасибо.